Здорово всем, меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Мото. Сегодня покажу вам второй видос из тех серий мотоциклов, которые бы мы не взяли. Потому как мы очень много видели различных мотоциклов и за различные деньги. Данный мотоцикл за те деньги, которые его предлагают, я бы не стал бы рассматривать. Почему? Давайте посмотрим вместе. Погнали! Документы можно попросить? птс -ка? Дубликат, да? Угу. А вы на себя на учет не ставили, Нет. да? Ого, ого, так, на учет, владельца. Он маленький. сейчас снять с учета, я попросил угу. И места нет, да, получается? Ну, на выведет, наверное. Потому что владельца-то вообще по факту. Так, ла-ла-ла, тут никакого, никакого описания нет. Регистрация Регистрации сдано. Ага. Так, это у нас пятнадцатый, семнадцатый год, восемнадцатый, девятнадцатый год. А вот последних три, они все были родственники, брат-брат. Угу. Ну, не суть, сам факт, что менялись. А вот замен утраченного. Утраченный, это потерянный? Утраченный, да, замен утраченного ПТС. Получается, это первый, вот это первый. И пошел второй, третий, четвертый, пятый. И здесь уже шестой, короче, интересно. Странно, странно это записали. Так, G2... 712 и у него... Сейчас. Вот косяк единственное, что было. Сотографировались девушки. В принципе, у нас подножки на правую сторону завалил. здесь отломился. И ножка отломился Я немножко поменял. Я понял. Так, и у нас шасси рама. Шасси рама у нас... Двигатель PC37E. Сколько стоит тогда? По-разному. 561 вижу, а все остальное, но ну, будем верить, что это так, потому что последние цифры я вижу. Тоже хотел да. угу. подбирал, ну как сам. Так, ну и ладно, документами все понятно, спасибо. Так, он у нас горяченький, да где-то в гараже у нас стоит, наверное, да? А, понял. А ножку зачем заклеили? Чтоб нет, не стиралось? Нет, нет белых есть. А, понял, чтобы не пачкалось, да? Понятно. Могу, да, по хозяйни чуть-чуть? Да, У вас два ключа, да? Да, один только вот ключ. Он идет один от замка, угу. а другой от бака. И а, второй еще есть от замка. Я понял. А, ну тут замок не родной. Что-то здесь уже меняли. А в связи с чем не поршем? Не знаю. Так это, судя по всему, вот отсюда, да? Другой ключ. Это с полоской, это вот от зажигания. Угу. Что-то значит деда кто-то ломал здесь. Может быть, 35, ну так мотоцикл такой популярный, поэтому. Так, а и получается садушку открывать чем? Кто Каким ключом? Тем же ключом, ключом по-моему, который бак открывает. Угу. Идет. Идет. Давайте проверим. Нет. Бак. А полоски что-то не нашел где полоска. А, маркером. Откройте, пожалуйста. Ну, пластик не оригинальный, да? Да, он жестковатый. Нету никаких наклеек. Ничего нету. Не наклейка, а шильдиков никаких нет. Нет. Может быть, этот оригинальный. Этот жестковатый, он не оригинальный. И он под лаком. Это не оригинальный пластик. Да, да, закрывай. А наклейка под лаком, она не должна быть под лаком. Под лаком только на баке. Это тоже не оригинальный пластик. Тоже не оригинал. Цепочка еще поживет, наверное, со звездой. Куда еще можно поездить чуть-чуть? Здрасте. А цепь, цепь короче. Ну, комплектом, да? Нет. Угу. Ну, вроде еще звезды бодрые. Да вроде да. 4.3.1. 4.53. При минималке 3.5 еще покатает. Диски оригинальные ютака стоят. Колодки есть. Процентов 50 точно есть это так 438 примерно похоже примерно похоже по этим диском можно сказать что тут еще можно пробежать 34040 спокойно с этими дисками Не шумят ну но вроде нормально 4.86 из 5, да? Сколько у него пробег? Тысячный раз 50, да? 45? Написано 20. А, ну, ну да. 25. Угу. Я просто проверяю со, со своими, ну, как бы... Да я понял. Ну, по передней можно сказать, да, что 25? Нет. 40? Ну я думаю сорокет тут -то точно есть. Да это в принципе для этих мотоциклов нормально. 17 год резины, ее можно в принципе не менять, еще поездить можно. Может, резина в вот, этом угу. Ну вижу, да, она более менее такая. Но передок уже Середок, да, сезон да, докатает, уже в принципе можно докатать сезон. Хотя сезон у всех разный. Передок 15 год, ладно передок пятнадцатый год, да не, он этот сезон докатает в любом случае радиатор норм просто учитывая сколько там было владельцев, я не удивлен, что тут могли несколько раз смотреть пробег этому такое себе дело фара не оригинальная ни одной надписи нет абсолютно. Но ну, качество ничего такое вроде. И здесь тоже ни одной надписи. Стэнли нету никакой. На этом. А написано шестой год, а по документам пятый что ли? А тут написано просто шестой год. Ну, это страшно, сильно что -то. Да не, не страшно, просто странно. Это написано 6-й год, год, а он 5-й. А можно еще раз документы Может, глянуть? Модель, типа, до года? Ну, они видят 5 6 год у них. Если я понимаю, было написано, например, 5-й год, а модель 4-го года. 5-й год. Ну, да. вилья все совпадает? Ну, так-то да. Так-то да. Даже двигатель совпадает. Просто вопрос не к вам, а вопрос к гайцам. Так, ну здесь... Разбирали вилку, что-то делали, замок тоже что-то делали. Паук. Паук. Ну, вряд ли что это скорее всего похож на оригинальный, может быть поменяли на оригинальный, потому что китайский он тоненький-тоненький. Хотя бывают разные китайцы. На паре никаких обозначений нет, что это оригинал. А цена какая, напомните? 270. 2605, да, там с ним договорились. Обидно, конечно, когда на месте так падают. Масло бензином не воняет. А, чего не может а когда туда попадает, сочит через форсунки, uh -huh. а бензин попадает в, через, через камеру сгорания. Это у вас было, да? Не, не, не Так Я и было. Даже не, не падала, а. А вы на нем сколько получается? В том сезоне взяли, нет, да? Нет, я его взял в этом сезоне я... а. И мне нужно сейчас срочно денежку А я понял. Ради сдачи можно поставить. У -у -у. Проведем? Можно? Да, я, я. Банка оригинальная стоит? А нет, Не оригинальная. банка да. Есть Оригинальная есть, да. А, ну это целиком система, да, получается? Да, да, да, вот да, да я вижу, вижу, да. Он без экзапа получается. Болтики оригинальные на удивление. Так вроде не шумит могу могу до 5000 раскрыть не, не, не постоянно а так да, раскрыть да я в принципе сейчас закончу не только вот 5, 5, а вы знаете что можно будет накрыть 5, вот так вот рукой поддержите надеюсь не расплавится 5, ну да нормально натяжитель меняли да Предыдущий менял, да? Ага. А так я понял, нет, ну, слышно, что звук нормальный. Сейчас подвеску, поворотники левый, правый. Он американец получается, да, да? Да. Сейчас подвеску пощупаю, чтобы соседи не мучить. Так, зеркала, зеркало не оригинал, и тут тоже не оригинал. Сейчас я подвеску пощупаю. Так, ну в принципе мне все ясно. Тут как бы его немножечко обслужить надо, конечно. А, посмотреть масло, да, посмотреть тормозуху. Вот, кстати, тормозуха хорошо должна схватывать. Антифриз. А... Слежу, нет. Не, жру. Да, нормально. Я мне тормозуху не надо, может, антифриз надо будет. Да так-то в принципе ничего. Непонятно. Да я я не ставлю ценник. Тут просто непонятно, что было. Непонятно, что было с ключом зажигания. Он бился в морду, может быть, даже в Америке. Я не думаю, что сюда его привезли в Салафане. Скорее всего, в Россию завозят чуть подбитые, их немножко доделывают, и потом здесь нашим ребятам это все дело толкают. Так-то, если по цене, мы за 250 в феврале, я взял 6 -го года, вот вообще целка. И там пробег был 1030, но он реально был очень похож. Ну, так как для примера, да, это как-то так. А тут как бы сейчас вообще непонятно, что происходит. Сейчас такие мотоциклы по 300 продают вообще. И там состояние намного хуже. Грузики не оригинал, грипсы не оригинал, поэтому судить тут особо сложно. Ну, можно рассмотреть приобретение, я ему сообщу, конечно, а там уже пускай думает сам. Подвеску проверил, все вроде норм, все, отбой. Всех диванных критиков и комментаторов гоу в комменты, пишите, что я не шарю в мотоциклах, пишите о том, что я не знаю как посмотреть цепь, о том, что пластик распознать и тому подобное а, именно этот мотоцикл мы не стали рассматривать, потому что опять же все познается в сравнении, на мой взгляд цена этого мотоцикла абсолютно не оправдана. он очень много повидал в своей жизни у него китайский пластик ПТС дубликат, куча владельцев и что с ним было на самом деле об этом может знать только этот мотоцикл который нам, к сожалению, об этом не расскажет но те моменты, которые мне удалось увидеть, я сразу уже понял, что брать его я не вижу смысла. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Меня зовут Патрик, я на балконе, а вы на канале Глобус Moto. Здесь мы подбираем мотоциклы. Смотрите по ссылкам, какие мотоциклы мы брали. Go в комменты, пишите комментарии, что думаете по поводу этого мотоцикла. И пока-пока, до встречи. У нас каждую субботу стрим.